Всем привет, с вами DropsEasy и сегодня темой нашего разговора будет компания Users Как стать учеником, как стать амбассадором, как выполнить задания и отправить их на рассмотрение Первым делом для всех это касается, нам необходимо вступить в сам Discord и скачать приложение Users на мобильный телефон Ну или использовать VIP версию все ссылки я оставлю в описании под видео после того как вы все это скачали вступили в дискорд канал Первым делом необходимо заполнить саму форму для получения роли ученика. Форма также будет опубликована под видео, или вы можете найти на Дискорде в закрепленных сообщениях. Заполняем все данные, главное не допустить ошибку, все заполнять правильно. Все, после того как вы получили роль ученика, вам будет предоставлена роль в Дискорде и будет выглядеть она вот так. И цвет у вас поменяется. Все, теперь вы ученик. Следующим делом вам необходимо выполнить и любые два задания, которые предоставляет Аня. Это или создать видео на ютубе, или выбрать тренд тиктока и смешать его с концепцией Users, создать постер и дик, минимум три твита на ветку, или написать статью на медиум. Минимум три твита на ветку, вот это я буду показывать пример, как это делается, это не просто три разных твита, а вид шторм. Вы получили роль, скачали приложение, переходим к выполнению задания. Будет пример на твит шторме. Что такое твит -шторм? твит шторм это не три разных твита, как вы можете подумать, а один твит и с минимум двумя разными по твитами. Пишите один твит, потом добавляете ответ, потом добавляете еще один ответ и так, чтобы была ветка минимум с трех твитов. Все, после того, как вы сделали, например, твит шторм, вы копируете ссылку на основной твит и переходите в Reddit. В Reddit вам необходимо будет создать пост, обязательно Нажимаете Create Post и в Choose Community нам надо выбрать именно самих users. пишем Users Network, вот нам усвечивает, выбираем Users Network, пишем тему и желательно указать в теме имя Discord, кто выполняет данную работу, например MyTweet, Chef, это мой дескриптор и вставляем ссылку на твит. Все. Теперь нам необходимо выбрать флайер, соответствующий нашему заданию. То есть у меня твит, значит это социал-медиа. Выбираем социал-медиа, принять и опубликовать. Я это уже сделал, повторять не буду. Я покажу, как отправить теперь работу. Итак, нам надо выполнить два минимума задания. Все, любое задание, будь то статья, видео, копируем ссылку и опубликовываем на Reddit. Все, я уже это опубликовал. Все, после того, как сделали, перешли в этот наш пост, скопировали ссылку и нам необходимо теперь заполнить форму ученика. Вот, ссылка будет в описании под видео, форма для получения роли амбассадора. Открываем ее и заполняем данные, имя Дискорда, имя в самом приложении, которое вы скачивали, и опубликовываем сюда ссылку на свою работу. Первую ссылку и на вторую работу ссылку. И отправляем все, и ждем после того, как и нам проверят работу, если качественная работа, то нам поменяют уже самоуродный на полноправного амбассадора. После того, как нам поменяли роль, нам теперь необходимо будет выполнять два задания в месяц минимум для подтверждения своей роли и заполнять соответствующую Google форму которая также будет в описании под видео или в дискорде в закрепленном сообщении в русской ветки у нас будет пост где есть много достаточной информации о все формы все что нам необходимо и также подтверждаем свою роль имя дискорда имел и то же самое только ссылка на пост Reddit. не прямая ссылка на ваш твит, на ваш видео, на вашу статью, а именно, где вы опубликовали вредить. Ну вот, в принципе, все. Мы стали полноценными амбассадорами, если выполнили то, как положено. И работаем, увлекаемся. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Также на телеграм-канал, который я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.